определенные точки которые отвечают за зажимы и так в случае если болит бурсин то человек закрывает рот Противоположной рукой активно дышит в руку, после чего занимается массажем. Каким массажем? Находится на предплечье самая болезненная точка. И начинает человек ее активно массажировать, чтобы было больно. Опять-таки в противоположность тому месту, которое у вас болит. Итак, в случае, если болит плечо, в случае, если болит шейный отдел, находите на предплечье точку болезненную, также находите точку болезненную, которая должна находиться между лучезапястными костями и тоже ее находите и массажируете, чтобы было больно. Также к тем местам, которые болезненные, они могут быть болезненными на руках. Вот в тех местах, где я показываю, в этой зоне, вот в этой зоне при встрече Можно прикладывать компресс под повязку из семян горчицы, семян красного или черного перца.